Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Marauder канал, канал мародёров. Three, two, one. Иди дальше, ты бьешь меня, блядь? В смысле ты умер, блядь? Да они мне в анус проникают, как я тебе в западное крыло проникнул. Я хуй знаю, вот я, я его знает, я не избу, блядь, не ебу. Но что-то я не уверен, что у меня получится, что-то меня убивает и что-то меня опять убили. Это между прочим мне окей! Это очко! Кто?! Кто, блядь, по мне стреляет?! Иди нахуй! Да иди нахуй, блядь! А -а -а -а! Нет! Не на тебя сейчас! Да вы чё, блядь, нахуй, как муравьи, блядь, из жопы лезете? Я, честно, не ожидал, что у меня от колдыжа пень вообще в, в, будет просто выгорать на... вот вот так же, вот, вот что от нее осталось. Примерно такого же размера, и так же выглядит. Вот это моя жопа, я сейчас по ней иду. Пиздай мне. Он что-то бессмертный. <с> Почему его не получилось убить? А теперь небольшая рекламная э, интеграция. А, вот крем. Видишь, написано. Бочко. Бочко. Бо Если что, да? То есть на самом деле... Вот, вот как крем называется, да, этот замечательный. Это специальный крем, вот там снизу написано, чуть ниже написано, смрадлика. Смородлика это по-болгарски означает жопа, а крем называется, ну вы, наверное, плохо так видите, сейчас я вам покажу получше. Вот, смотри, внимание, видишь, крем, специальный крем, замечательный крем, болгарский, я просто нашим кремам не верю, я купил барга... болгарский крем. Вот, он называется «Очко», в принципе. Есть, что B, на «Б» можно внимание не обращать. Вот на самом деле его название. Это специальный, замечательный, значит, крем. Если у вас болит жопа очень сильно, вы смазываете очко им, да, ну вот когда вы играете, например, какие-то игры старые, тяжелые игры, значит, смазываете им очко, и сразу очко, очко вот сразу у вас, вот, вы такой же довольно, как этот ёж, сразу. Все, все здорово, анальная боль проходит вообще, и все, все замечательно вообще. великолепный болгарский крем, анальная косметика болгарская, здоровская, короче, очень сильно советую, есть в Болгарии, будете обязательно купить себе очко, очко, крем, и наслаждайтесь им, да. Так, подожди. Нихуя себе, блядь, я это что было Я не понял а это свой ах ты капитан здравствуйте приз капитан. прайс <с Hyundai> никогда не гадали глядя на человека что там у него в голове <съех> мне не стыдно Лучший тиммейт, Мародер 120 Гигабайт. Вроде мы особо-то не тупим на миссиях-то. Блять, свой. Жак, что не умер, конечно. Сзади зайду. Ай, свой, извини. А, это свой, извини, брат Ч-то в захотел поиграть Это свой. Я надеюсь, это так работает. Ай, свой, извини. А, это свои лучший тиммейт мороде 120 гигабайт а вы думаете что со мной никто не хочет играть в игры что вы думаете со мной никто не колабит вот я должен был его убить Ай, сой. <св бля, ну я не специально, пацаны Я не специально Ну сложно Бля, да вы заебали нахуй подставляться Под мои пули, нахуй они оделись точно так же Все долбоебы в белом, пидорасы, блядь Блять, я сначала своего, потом, блядь, что? А, не, он жив, жив, нормально, гол живой, все хорошо. А, это свой. Ну он все умер. Но ты все равно умер. Блять! Не, он живой, он живой, он живой, все нормально, он живой. На всякий случай. Буква А. Охренеть. Спасибо большое, ребят, всем за лайкосы. Буква Б. Блять, сука, пидорас, ты, блять, жирный. Буква В. В жопу стрелять, жопу. Буква Г. Где вы, суки? Буква Д. Да иди нахуй, блять! Буква Е. Не бомбит, у меня никак не бомбит. Я вообще, у меня в жизни не бомбит от этой игры. Это все вранье. Буква Ж. Жестких респектов выражаю вам за сегодняшнюю активность. прям. Буква З. Зато, может, хоть научусь играть под конец хоть немножечко. Буква И. Изи! Буква и краткая. Ёп твою мать. Буква Л. Лучшая просто убийца в Call of Duty, да ты заебал. Буква М. Минус. Буква Н. Но жопу у меня от нее горит э, очень здорово. Буква О. Очень, кстати, все видно, когда стреляешь с ночным видением. Вообще очень здорово. Буква П. После массажа простаты. Буква Р. Ракеты надо своих еще положить. Буква С. 150 лайков, ребята! Сколько времени прошло? Час двадцать, 150 лайкосов. Красавчики просто, спасибо большое. Буква Т. Так, и что? Буква У. Ух, ребят! Буква Х. Хорошо. Буква Ч. Что в шейке, Артём? Вода. Буква М. Эра, все, ложь меня ебут. Буква Я. <сос> Я стараюсь не убивать своих учеников. Это намного сложнее, чем убивать чужих. Торвой, прячься. Куда, блядь? Пропустите их. Я спрятался. <с> И там куча трупов, блядь. Я ж пить не хочу, не могу, не буду, не хочу, не буду. Один лайк, один лайк, блядь, блядь, блядь! Пожалуйста. Это Стелс! Ты почему не убиваешь их всех? Все а ч ⁇ ракову то я думал это стелс, это же был стелс. Я же по стелсу всех убил. Никого нет. <р interferen>, вы чё охуели? Понимаешь, мои русские братья. Респект и жесткий с донат. Меня убивают. Меня убивают. Еще убьют. Итак, Аниварос, 31 рубль, респект и жесткий за донат. Ребята, в чатик, пожалуйста, поставьте для Анивароса, Очень Нужно. Нужно. Не то. А, вот. Спасибо большое. Респекты жесткие тебе. поздравляю тебя с а, великолепным идеальным. Шухи! Одна минута, я думаю, уже прошла. Может, бля, так странно, когда выключаешь этот пич, аж странно себя чувствую как-то. Жесткий респект за донат. Это был свой. А, нет. Это свой. Блядь. Настя. Ты Настю раскручиваешь на донат. За что ты так? Спеть частушку. Сейчас. Так. Эх, Артемка, эх, колду пошел играть хорошенький. Ну, а если выстрелил тебе в ебало он, значит ты педрил, сам виноват, не лезь в прицел. Это не частушка, нихуя, а ему, бля, похуй. Бля, я не умеет частушки петь, блядь. Я, я понял, что я не смогу частушку сочинить. я сейчас всех выебу. Жесткий респект, донат. Спасибо большое, урай! Всем вечер, добрый вечер. ваше здоровье. All right, крутанул рулетку, но выбил нихуя. Жесткий респект за донат. Плох Плохо как-то. Надо сазучкой. Это только сазучка, она. Нихуя, вот, чтобы тебе выпало, блядь. Желаю. Так, блядь. Ааа! Я умер, что ли? Я же умер! Я умер или нет? Я умер! Сейчас я всех выбул, привет! А -а -а, суки! А -а -а, да у меня что, закончились патроны? Есть вроде, нет? А -а -а, падлы! Я не знаю, куда бежать, я не знаю, я я я я у меня получается? А -а -а, сука! Я мертв? Или еще нет? Я мертв. Блять, это лучшая миссия, чтобы глаза закрывать, мне кажется. Ааа, сука, расстреляю нахуй. На слух, блять, пройду, я, блядь, солдат, убийца! А? Понял, сука? Ха-ха-ха-ха! <смех> сука, я тебя сей, я всех выебу! Во! На, бля, падла! На! Сука, получай, блядь! Это изи! Это изи! <смех> где я? <смех> я? Я все еще живой, смотри! Это MLG, наверное, всех убил там! Я всех убил? Пацаны! Где я? <смех> блядь! Так, одна минута прошла, даже две минуты, блять, прошло. Я даже перестарался. о засранец, специально для тебя! ребята, он в чатик, пожалуйста! для Евгения Сгорвелуки, за 121 рублей, который опоздал. Так, а куда делся с борта? Алло, алло, алло, алло. Соседи стучат, причем соседние соседи. А чё они не напишут? У них же мой номер есть. Соседи стучат, пацаны. Давно не стучали, давно нам не стучали соседи. Извините. Вы слышали сейчас? Слышали соседи? А что они стучат-то? Чего они не напишут? Господи, есть же номер. Господи, боже. Или это снизу? Может, это снизу, пацаны? А, ну, сейчас, подождите, давайте, давайте не будем орать, потому что соседи стучат, причем как-то очень жестко стучат. Они, знают, что они мне не пишут, есть же номер. Может другие какие-то соседи, но у них есть мой номер, я не знаю, почему они ни, ни черта не написали. М -м -м -м -м -м -м. Решили, что постучать, наверное, попроще, <г misunder> чем не болеть за телефоны, быть и козы. <г groove> Ты сам убил рулетку. Да нет, это просто, если я вручную